Друзья, всем привет! Мы приехали в лес. Не знаю, за грибами, либо просто погулять. Ну, наверное, скорее всего, что второе, потому что мы вчера на детской площадке с грибниками общались. Они были в этом лесу. Это Шуговский лес. Кто меня смотрел в прошлом году, помнит, что я была в восторге от него. Он мне очень понравился. Мы в этом году решили вернуться. И вот грибники сказали, что были. Нет вообще ни одного грибочка. Причем где-то, наверное, вот до дождей, это недели 3-4 назад, собирали просто огромные корзины белых грибов. А потом вот все, дожди прошли и резко грибов нет. Поэтому, скорее всего, что просто на прогулку, ну и посмотрим. Забыла сказать, что в нашем полку пополнение, в этот раз Ян с нами. Вот. А, как это, блин, паутина. Блин. Да-да-да-да, да, Ему реально тяжело идти Потому что здесь спуски Подъемы, спуски, подъемы Идет он недовольный, психует такой Но оставлять дома мы его не хотели Потому что он уже когда остается Обижается, видно, что обижается Так, а куда нам туда идти? У нас тут штурман Который руководит, куда идти Мама, Если мы туда пойдём, дойдём, где бочка? Ну там вообще-то трасса, мы именно оттуда идем. Нам надо вглубь уходить. Не надо. Давай, ты, ты скажи, куда Папа бублики есть. Пришли а поесть в лес. Это самое главное. Занятие поесть в лесу. Мы пойдем вон туда, туда. Мы идем. Ну, давайте, ну, вот да, такое да, разнообразие, да, давайте да, идти да, там да. где... Хорошо, давай, тогда идем прямо. Так, вот какие-то нашли, но не знаю, что это за грибы, то что не знаем, не берем. Они прям так возле пенька. Кстати, их здесь Много. такой мох, такая влага. Красиво. Очень хорошая идея была одеть этот костюм. К нему все липнет. Так неудобно. Посмотрите, этого маленького мальчика идет следом за братьями. Тоже нашел палку. Вообще, умничка. Тебе нравится здесь? Палку нашел? Молодец. Он приехал для того, чтобы увидеть лисичку, да? Будем лисичку с тобой искать. И зайчика мы хотели еще найти. Поэтому мы и ищем. Так, сейчас поднимаемся вверх. Здесь какая-то полянка. Поднимаемся. Солнышка, мы прям на опушке леса, как в сказках. Ой, поднимайся, поднимайся, давай, тебе ж палка в помощь, у тебя палка-палка-выручалка. Давай-давай, топаем. Где ты, где, где молодец, молодец, поднялся, умничка. Ян, молодец. Боже, какую красоту нашла. Это зонтик. Это, кстати, не мухомор. Это пойди съедобный гриб. А тоже... Смотри, О, смотри, какой гриб, Ян. Смотри, <смех> гриб. <смех> да, это за не трошь, не трошь, не трошь. Да, нам писали подписчики в прошлом году, что не трогай, Ян, не поломай. Папа, и его в этом ломает. году. Не кричи, пожалуйста. И в этом году я тоже изучала, предварительно смотрела и как его проверить. Если вот это вот юбочка. Двигается, то, значит, это... Папа, да, она двигается. Папа, папа. Да, папа, а может, мама, а да может, двигается. Его... Юпочка, она рассыпалась. Мама, мама я его Мама, Мам, давай его возьмем, и, и будем кухать. О, давай. Кто-то его тут уже подъел, видите? Мам, давай его будем ехать. есть. Есть? Да. Я да. даже видела в интернете, кто-то сырым ел. Что вы... Давай, срывай, срывай, красоту, зонтик наш. Только ломай, ломай, не выдергивай Мама, так. Я... Просто ломай. Я... ломай. Ну, давай уже брат сделает это, я... хорошо? Я... Что, не ломается? Я... Давайте у папы ножик возьмем. Я, пап. я тоже хочу. А сейчас и ты найдешь свой. Я... Да я... Все получилось. Отлично. Давай, папе. Красота. Расстроился, не а разрешил. Да, ну уже все. Вот так кто нашел первый? Ринатас. Мама подсказала, подъедет. да? Да, он уже там его кто-то ел. Красивый. В лапаха никакого. Сережа, Сережа очень скептически к грибам относится всегда. Ну и все равно есть не будет. Перестань. просто и все. Так, а это на вешенку похоже, но она очень-очень-очень маленькая. Мама, где я еще ещё меньше? Ага. Так, я он что-то потерял, взял какую-то игрушку с собой, уже потерял. Шли-шли и нашли. Папа, можно я отрежу? Можно? я! Ты посмотри просто. Янчик, у нас Ренат бежит, связать грибочек. Понял? Я прекрати. Не, не, не, я не знаю, что это за гриб. <мирает> вот это с юбочкой. Не, не Смотрите, буду. Смотрите, поляна с мухоморами, Яна не пускает. Мама, мам, давай. Мам, что давай? Мам. Только мам. до них, пожалуйста, не дотрагиваться, хорошо? только Красиво. Красиво. Кстати, сейчас вот нужно быть внимательными, потому что писали, что там, где мухоморы, рядом могут быть белые грибы. У -у -у. Ну, это белые. Где? Нет. Ну, там. Нет. там не, на белый гриб не похож. Вот что-то тут брали, выбросили какой-то грибочек. Не знаю, что это такое. Так, Яна, отводите, пожалуйста, от мухоморов. Мы не это белые не те грибы. Вот какие-то вот эти, но они тоже нехорошие. Она, она не хорошие. Не, не, -не, это не, с ребятами пошли гулять. Ян плачет, бежит за нами. Он сидел сидел с папой пили чай потом он вдруг решил увидел что мы далеко уходим и бежит малыш Ренат пошел за ним а мы только что видели косу мама пойдем а, Ренат так испугался мы сидели вот там где видите Сережа мама, получается на таком на такой небольшой возвышенности сидели и так как-то тихо-тихо обстало. Также мы идем по лесу. Столько детей все кричат. Кто-то свое мнение высказывает. И там сидели, пили чай. Поднимай его, поднимай. И смотрим она Вот так, вот так отсюда. Быстро-быстро и сюда. И вот это мы пошли посмотреть. Мы приехали или период такой, но вот смотрите, что хочу вам показать. Вот такие пауки. Сейчас с другой стороны, наверное, он А сжимается, боится. Всё, а побежал, пау побежал. Пау побежал. Пау вот очень много пауков. В прошлом году я вообще такого Конечно, даже не тебя, помню. Пойдем. Грибов не получилось нам собрать, зато посмотрите, какой шикарный куст шиповника. Сейчас мы будем его собирать. Да, Рина, Тос, поможешь? Ты уже пробуешь? Сейчас мы проверим. Все в колючках. В колючках? Ага. Ребята, он такой колючий. Куст огромный. Просто невероятного Мама Размера. Я а не знаю. Я давай. Да, Собираешь да. урожай. Давай, давай, давай. Давай другую срывай, давай. Смотрю, у горы. Давай, да. спасибо. речке идем Так, поранила руку свою, все в крови. Развязался шнурок, секунду. Такие просторы здесь, все красивые места. Даже едешь, такие домики, кажется, маленькие, но все таки ухоженные, аккуратные. Это орел, Сереж? Это орель? А похоже, это как похоже, на орель, да? Похоже, да. Угу. Чистая трава. Красиво. Давай, давай, потихоньку, давай, иди сюда. У -у -у -у. Да, тоже уколол. Уже собрались уходить, и грибы нашли еще какие-то. Вот один такой. Ну, сегодня не грибной день, я так считаю, поэтому мы уже играть не будем. дома. Посмотрите, какой урожай мы с собой привезли. Я его уже помыла. Сейчас он высохнет и заморожу. Смотрю на это все и понимаю, что можно было больше собрать. Можно было в принципе весь куст ободрать. Но он такой колючий. Мы, я не знаю, столько поранились все. Особенно я и Сережа. Поэтому это единственный, пожалуй, недостаток у шиповника, что он очень колючий. А так, очень, конечно же, Полезны. Думаю, что мы через недельки-полторы-две снова поедем туда же. Что хотела я еще у вас уточнить? Я недавно услышала одну очень интересную информацию. Вот мне, пожалуйста, вот грибники, если есть здесь грибники, пожалуйста, либо подтвердите мне эту информацию, либо опровергните. Мне сказали, что если мы хотим насобирать много грибов, тогда нам нужно ехать обязательно на растущей луне. Если мы это сделаем на убывающей, либо во время полнолуния, то 99% что мы грибов в это время не найдем. Вот Для меня очень удивительная эта информация, но я знаю, что с лунным циклом очень много всего связано, поэтому кто в этом деле разбирается, пожалуйста, напишите, так ли это или нет. Всех люблю, целую, до скорой встречи, спасибо, что были с нами, всем пока-пока, скоро увидимся.